Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошар, как вы уже можете понимать из названия ролика у нас будет конкурс, будет у нас конкурс совместно с проектом Вояж Парк. Это грандиозный проект, который решил подбодрить аудиторию, также новых людей, которые будут заинтересованы в данном проекте И вместе, совместно мы делаем конкурс У нас будет получается три призовых места Но мы решили их разбить так, первое место у нас будет тысяча долларов и второе третье у нас будет по 500 долларов то есть ребята условия как обычно будут просты это подписка на телеграм оставить хороший отзыв на форме bitcoin talk и самое главное то что у нас в наличии имеется то есть я уже получил призовой фонд конкурс у нас будет длиться месяц независимости от количества просмотров в комментариях все ставим плюс то есть это будет означать то что вы выполнили все условия все задания и по итогу, как обычно, мы запускаем потом стримы, в прямом эфире мы делаем розыгрыш. В общем, с этим у нас все понятно, все просто. Так что давайте в поддержку проекта Voyage парк. Начинаем, выполняем задание. Скоро проект откроется. И, в принципе, я думаю, будет все отлично. На этом у меня все. Всем удачи, всем пока.